У меня была девчонка, верил я и в друга, у меня была мечта, и была она, Шестиструнная гитара, верная подруга. А что мне? Что мне не изменило И не предала, Счастье длилось так недолго Счастье отвернулось Потерял свою девчонку Друга и мечту Только верная гитара Шестиструнная подруга Я люблю тебя за верность И за красоту Я люблю тебя за верность И за красоту Струны нежные твои И я перебираю По стране Прошлого мысленно прожу. И с тобой, любимая, все переживаю. И с тобой, моя подруга, только дорожу. И с тобой, моя подруга, только дорожу. Мороз, а на сердце камень в горле прячется комок Пустота в глазах Только верная гитара Лечит мне раны. Шестиструнная подруга излечи меня Струнная подруга извлечение За окном идет метель и гуляет в юга, Старичом, седой в избе водкой глушит боль, А в руках его гитара стая подруга. На столе бутылка водки, табачок на да соль, на столе бутылка водки, табачок на да соль, так опьяного угара от тоски до боли, Светом вздох последний свой Крепко обнял он гитару С грустью посмотрел на небо И отправился с улыбкой Тихо в мир иной И отправился с улыбкой Тихо в мир иной Могила Над могилой Молодое Девце Растет Говорят, что Вместе с ним Гитару Схоронили Что она Пустила корни И уже Цветет Что она Пустила корни я хочу закончить песню добрыми словами, от души я пожелаю молодым сердцам, дружбу с братьями, цените матерей, сестер любви. Вы своим отцам. И внимание удивите. Вы своим.